Вы когда-нибудь замечали, сколько мусора производит ваша семья? Давайте поподробнее поговорим о том, как можно сэкономить на экологии дома. На даче пищевые отходы мы не выбрасываем, они идут как удобрение в грядке. Я предлагаю и сейчас зимой пищевые отходы тоже не выбрасывать. Для того, чтобы их складировать, существует специальный М-контейнер для компостирования. Если их немного, то лучше не складывать их сразу в М-компостирователь, а использовать для этого другое небольшое ведерко 4 литровое. Итак, наполнили ведерко, затем открываем крышку и складываем внутрь. Когда ведерко у вас наполнится, вы открываете М-компостирователь, специальный уплотнитель затем высыпаете туда измельченные окруды и заселяете их эффективными микроорганизмами либо препаратом ОФМ либо сбрызгиваете раствором Востока после чего накрываете крышкой уплотнителем хорошенько прижимаете и закрываете сверху крышкой которая ложится очень герметично далее через какое-то время вы приоткрываете крышку Подставляете под кран емкость и сливаете образовавшуюся жидкость. После того, как у вас контейнер наполнится, вся жидкость уже вытечет и ничего не будет оседать, нужно будет содержимое переложить в полиэтиленовый пакет и вынести на балкон. Если у вас предстоит поездка на дачу, просто вывозите эти ферментированные отходы, которые очень хороши, как удобрение на грядках, на дачу.